Так, вот еще один рыбак. Тут меня тоже снимает. Всем привет, я в кадре. что Ну что, ты поймал что? показывай что. Вот, видите, что-то тут ловится, все-таки ловится. Вот у нас самый рыбалистый рыбак. Он уже наловил сколько. Клюет, клюет, привет, клюет. Всем доброе утро. Да. попьем. Обычно помогает. О, видите, видите? Видите, видите? Видите? Видите, чай надо пить. Чай. Наливаешь, потихоньку пьешь чай. Так, и продолжаем как бы пить чай. Брызгайте Угостим их опарышем Маленькие Маленькие такие Надо чай добивать какая Опа! Жаловался. Пожалуйста, пожалуйста. На червя. На них. Первый у меня сегодня, так она испортилась опять Видите, снег сливать перестало откусил откусил резку вот ребята у нас музыкальные сегодня нас и повеселили во два рыбака которые что-то пытаются Пробуй встать сюда, да